Mm. <music> Йемен сейчас. Очередная горячая точка, в которой переплелись интересы многих людей. Фактически, это Сирия. От хода конфликта в нем зависит многое за его пределами. На протяжении нескольких лет Йемен является ареной противостояния между властями страны и мятежными формированиями хусистов. В конце ноября 2017 года в столице страны вспыхнул новый конфликт. Что стало истинной причиной политических разногласий, нам помог выяснить научный руководитель Международного координационного центра «Исламика» Виктор. Наумкин. Общество так расколото сильно, что там есть и Юг, Север, да, Хуситы или ансарула движение шиитское и противостоящее им часть во главе с правительством Гади, которая признает в качестве легитимного мировое сообщество. То есть такая вот такой коктейль политических группировок, сил с разными программами, но ведущим является, конечно, конфликт между Силами, которые возглавляются правительством ГАДИ и той частью армии, которая его поддерживает. Хрупкие договоренности, слабая экономика, давние разногласия, а также слабый контроль власти. Все это привело к тому, что Йемен погряз в затяжном вооруженном конфликте. Спрогнозировать мирные инициативы весьма сложно. Была попытка помирить их собрать в Кувейте, тоже не продолжается пока. Но какие-то попытки переговорного процесса в Омане сегодня предпринимаются. И новый э, спецпредставитель Мартин Гриффитс, англичанин, он имеет свой план, так же, как вот есть спецпредставитель по Ливии, там другой конфликт, там тоже попытки есть примирить. Но пока хаос, и в Йемене пока свет в конце туннеля не видел, не виден. Как предполагает Виктор Наумкин, гуманитарная катастрофа будет продолжаться еще очень долго. Саудовцы ведут вот эти военные действия, бомбардировки позиций Хуситов. Они их обвиняют в том, что их поддерживает Иран. И без какого-то, на мой взгляд примирительного процесса между Ираном и Саудовской Аравией, я думаю, вряд ли удастся урегулировать и конфликт в Йемене. Вот пока они не договорятся между собой, по-моему, и не удастся примирить и конфликтующие стороны в самом Йемене. Адель Шамилова, Рустам Садреев, Универньюз.